Народ приветствую всех, короче Я нахожусь в городе Перми В четвертой пожарно-спасательной части У которых на вооружении стоят Две американские пожарные машины Одна вот Автолестница и вторая цистерна -интернашн. Эта машина э, Называется Е1 э, Ураган Значит, Отсеков машины не так много Они чисто вот для рукавов вот такие вот рукава оригинальные. Рукавам уже 25 лет. Вот они такие толстые. И все на резьбе. Какая тут резьба, не знаю. Шаг. Так, ну это вот, скорее всего, 50 диаметр. У них свои меры измерений. Американцев это вот наверное 66 рукав или может быть аналог 77 вот тоже вообще почти новенькие ребята наверное мало их используют вот такие вот рукавчики такие вот головочки толстые очень они по сравнению с нашими но они может быть и предназначены для намного дольше служить такая вот крышка такой вот доводчик ограничитель он еще вот пойдет сейчас на обратный ход и будет прижимать немножко дверь Оп. такие вот дверки это вот подкладка для опор металлическая такая вот Нет, это даже алюминиевая такая вот вот подкладка Это для увеличения точки опоры площади опоры увеличения и уменьшение давления на грунт вот вот лежит насос конечно мудрено все выглядит здесь все по-английски подписано ну, ребята уже все изучили, как бы и знают уже, что куда открывать. Я потом постараюсь перевести. Это как бы эти все надписи, что они означают, эти крутилочки, вертелочки, краники и так далее. Так, что еще вам показать? Интересного вот здесь кабина очень просторная. Так. Кабина предусмотрена еще тут. Для двух человек здесь, впереди. Здесь вот такие сиденья установлены, которые подразумевают установку сюда дыхательных аппаратов. Газодмозащитников. Если без аппаратов, то можно ставить ездить так. То есть два аппарата ставятся вместо водителя. Такая вот дверь. С низкой ступенечкой Забираться очень просто Вот еще кабина для бойцов Здесь вот такое Маленькое место И вот такое еще место Спиной вперед Это моторный Щит Так, тут еще дополнительные спецсигналы, еще установлены, вот синие и красные. Ну, синие мы можем использовать, красные нельзя использовать, только для ГАИ. Фары. Ближний дальний. Бампер такой вот из нержавейки или алюминиевый, не знаю. Блестящий. Так, вот двигатель здесь расположен. Там впереди радиатор. Двигатель Detroit дизель. Так, какие у него особенности? Это двухтактный дизель, ребята, с турбонаддулом. Рабочий объем 14 литров и 450 лошадиных сил. Он имеет коробка автомат марку коробки не могу сказать Элисон или какая-нибудь другая пульт у нее никак не у Ellison. еще хотел сказать почему пожарные машины американские пытаются делать на автомате я думаю это все зависит от того что важен важно именно время разгона машины до максимальной скорости так скажем потому что все знаете да какие коробки на американских траках которые тягачи дальнобойщики ездят у них э, коробки там 13 ступенчатые 16 ступенчатые но они без без синхронизаторов и переключаются они без сцепления как бы. и скорость разгона там конечно будет совсем другая нежели на автомате на автомате тапку нажал в пол и погнал на <coughs> там надо э, тронуться плавненько и подбирая обороты двигателя и коробки уже переключать скорости. как бы И плюс их там еще там, 13-16 как бы понимаете, да, что в условиях города размешивать этот рычаг. Ну не то чтобы устанешь, а просто не успеешь от светофора до светофора. И американские, конечно, дороги там совсем другие, у них прогоны между светофорами больше. И тут тапку нажал и погнал максимальной скоростью, какая она, какой она может выдать. На механике же, конечно, все совсем по-другому было бы. Вот и двигатель, я думаю, наверное, гитроед, почему и выбран, потому что он имеет большую мощность при том же объеме. Хоть он и ревет, он и расход у него, конечно, большой, как бы, экологические нормы он вообще никакие не укладывается, потому что двухтактный двигатель. А по мощности он, конечно, это мощнее, чем четырехтактный. Ручка селектора, так на машинах на легковых обычных вот такая вот такой вот селектор коробки автомат так что у нас тут по органам управления еще это поворотники все обычно это включение на насос и на установку на автолестницу такой вот ураган на автомате Вот здесь кнопочка на ноги Сигнала этого воздушного Лютый сигнал Лютый сигнал очень Прям оглох я впереди стоял Так Дверь, как на автобусе, большущая Такие вот зеркала Корточка. Стеклоподъемники. Но обзор неплохой, в принципе. Посадка кабины невысокая. Сидишь невысоко и все видно хорошо перед носом и на углу. Тут стекло бойцам. Брендировано сиденье. Передние колеса батоны вот с таким вот размером широкие, потому что машина вообще весит 39 тонн очень тяжелая, хотя установка у нее алюминиевая, но она очень большая прям первое колено метр в ширину даже метр 10 может быть и высоту наверное сантиметров 80 в длину машина 13 метров колесная база конечно большая, но парни говорят, что при сноровке везде проезжают так, насос, что тут 80 литров в секунду, да? управление все механическое просто пульт оформлен таким образом, что все на одной панели все краны, все патрубки управляются, то есть вот столько вот манометров каждый манометр отвечает за свой выход на рукавную линию, например вот здесь у них гармошки были там вот выход рукава уже подключены лежат и в гармошку скручены со стволом, то есть ствол первой помощи и схватили ствол побежали, и водитель Зная уже какой выход Вот здесь подписано что-то И уже открывает нужный кран Сколько тут выходов Вот два здесь Потом еще два сзади я видел Сейчас покажу Вот еще ниша для рукавов Здесь на рукавов 5-6 войдет Вот еще ниша Вот с этой стороны Кот насос есть и напорных 5 штук. Вот такие всасывающие рукава. Они у них все на резьбе. Не как у нас по гайки, а резьбовые соединения. Потому что, может быть, у них давление рабочее выше, чем наше. Поехали, опоры ты ты кому уже включил, Да. да, да. Опорный контур выставили Переключили на вышку, да? Так, как грузовысок это? Вот это, да? Как определяешь, какая, какой угол здесь? Да, и вот сколько человек на одном колене Вот она нагрузка А высота показывается где-то? Нет, нет, нет Вот поэтому только, видишь, механическая А, все, понял Вот, наверное, футы? Футы Понятно Да ширина чё целый метр комплект колен широкий очень это еще те машины где нужно было самому считать все параметры высоты угла подъема лестницы и нагрузку на вершину без всяких электронных помощников. Таблица, ну, и этот дублируется, да? Ну, я ну, слышу, слышу, да, уже шумит. Ну, вот это обороты приближают, здесь подсветка, а это уже работало к этому. К этому. Ага. Да, да, право, лево, и скромный, струя. Струя раскрыленная, компактная. Или... Что удивительно, комплект колен... Тварен из алюминия. Смотрите какая толщина. Три пальца, около 50 миллиметров. А грузоподъемность не знаешь какая на вершину, при максимальной? килограмм 300, наверное, да? Да не, вон там, стоит 135, но максимум Вот при максимальной вылете один человек, по сути, а тут вообще ноль. Если лафет работает 0, тут тоже 1. Тут все по-английски как бы. Не сильно понятно. Вот длина. Длина непонятно. Сколько... Какой длины можно лестницу положить на этот, на этот градус? Вот что непонятно. Ну тут по-английски надо разбираться. По она вот по горизонту То есть она по горизонту на всю длину может да, выдвинуться, да, да, да? да? А, ну вот Понятно, значит Сейчас подожди секунду тут Система опор здесь x образная как у Магируса примерно Вот вот эта вот точка опоры Левой опоры получается Вот цилиндр Подъема правой опоры У Магируса эта система опор называется Варио Здесь я не знаю как, но эта система Икс-образного типа Колеса вывешиваются полностью Такая вот подвеска здесь американские стоят такие вот тихоходные маячки Это вот на ноге получается здесь, да? Самое, блин, тепловозное Децибел, наверное, 200 Дует Так, ну вот, значит это цистерна Интернешнл На шасси International 4 900. 530 лошадиных сил, наверное вот, значит, среднее расположение насоса установки. Насос 60 литров в секунду. Вот уже напорные патрубки переделаны уже под наши полугайки для наших рукавов. Вот, значит, линия первой помощи уложена в гармошку с подключенными стволами уже. То есть пожарные подбежали, дернули. Водитель открыл соответствующий... Кран и вода уже пошла сразу в линию, то есть это очень ускоряет время развертывания, то есть первой помощи. Вот значит, вот так он выглядит сзади. Здесь, наверное, поручень сделан для того, чтобы можно было ездить, держаться. И здесь вот, наверное, была уложена тоже гармошкой рукавной линии магистральные и как на Наподобие наших э, рукавный автомобиль едут. Автомобиль едет на первой скорости. И пожарные прокладывают уже линию на землю. И так, пока не кончится линия, допустим. Так, вот значит машина той же самой фирмы Иван. Да. Так, вот рукавал, ребят, уложены. 77 А нет, 66 то есть магистральная линия у них 66-я. Так, это вот засасывающая забо... сетка. Такая вот рукавные мостики алюминиевые. Разветвление Почему у вас сейчас 6 магистралка? Все так на манумах у всех так да? Только здесь. Да, здесь что значит есть из американского так вот эта вот штурмовка уже наша с крюком так фароискатель вот. Пробудской маячок или мигающий маячок так всасывающий рукав тут что то он диаметром около 150 наверное вот двухколенка американская здесь вот у нее место и еще одна лестница здесь На либо, либо лесенки-палки Либо это штурмовка Вот крюки ну, На первые этаже зданий В окна, конечно, вот такое не зацепишься Так, вот здесь тоже, значит Всасывающий патрубок и напорный Так, что по отсекам Так, вот тут уже американские рукава лежат Вот разветвление, значит, ребята уже Выточили Переходники вот такие вот с на полугайки. Вот такие вот. Вот такие вот. Вот американские рукава тоже до сих пор эластичные. Ну, резина тоже внутри черная. Может быть с хорошим содержанием каучука поэтому они долго живут. Напомню, что машина 96-го года выпуска. В строю они... В строю стоят с 2000 -го года. сигналы типа стробоскопа вот написано строп ну вот сигналы Световая дудка такая же громкая прям очень классный такой сигнал я бы себе хотел такой на лестницу но где такой возьмешь с америки если заказывать очень дорого но парни не дадут наверно свои Вот, значит еще один экземпляр такой же лестницы той же фирмы производства иван e но она немножко другая уже по компоновке здесь получается двигатель уже стоит перед передней осью и моторный щит у нее как бы здесь находится и бойцовский отсек уже другой тоже только здесь один нюанс что сами ездить придется спиной вперед из-за ну, из из моторного счета вот этого вперед не сделать сиденье потому что ноги некуда будут деть так ну, тоже крепление для аппарата ну, в принципе ничего так посадка удобно мягкие сиденья что-то на рыщу сиденье удобнее еще удобнее прям как лучше чем в самолете сидение и материал моющийся кожа кожа заменитель так кондиционер есть вот это очень хорошо туда жара так вот кабина немножко отличается задней частью вот дверью насос немножко другой производительность у нее 100 литров в секунду зеркала другие на этой машине видно, да, что здесь радиатор уже у той машины не было радиатора, видно решетки не было вот лафетный ствол установлен стационарно с изменяемым расходом гитущих веществ от 33 до 100 литров в секунду двигатель тот же самый Detroit Diesel 14 литров, коробка, коробка автомат, вот селектор переключения, вот видите тут посадка совсем другая, там было все свободно, здесь вот такой моторный щит, но это вот типичная американская машина, у них у всех практически вот этот мотор моторный щит находится впереди. У той же, которая в четверке находится, она немножко у другая. Вот, значит, кнопки блоки управления, Сигнальные лампы, типа открытая дверь. Тут что? Джекдаун. Вот. Кабина получается уже не отделена перегородкой, как у той машины. Машина называется Ewan циклон уже. Та была ураган, а это циклон. То есть по название машин по стихийным бедствиям каким-то ну, по сути она и работает со стихийными бедствиями так посадка здесь поудобнее приборная панель другая Но тут все по-другому руль такой же лягушка та же для сирены не для сирены а для сигнала паровозного включение ком такой же это ручник контроль это вот сирена стандартная тоже фиг... американская тоже федерал сигнал дистанция моторола моторолы у нас тоже раньше были Поставлялись это может быть и с этой машины пришла неизвестно ветка так, такая вот сирены шпончик такой вентилятор в комплекте вот этот вот фароискатель примерно как у полицейских управлений у него как у полицейских машин раньше на рф-фильмах видели здесь крутишь ручку и фара крутится снаружи так что еще здесь у нас по машине ну отделка конечно классная Она долговечная очень ну и сами видите, да, машины 95-го года выпуска в таком состоянии хорошем. Отлично даже, можно сказать. Еще прослужит и прослужит Так, зеркала здесь, что? По зеркалам. Ну вот верхнее зеркало... Немножко усеченный обзор у него, а вот нижняя уже сферическая. Здесь тоже немножко маловато видно, конечно. Но расположено очень удобно, что перед носом, что едешь как бы вот так. Глянул сюда, глянул сюда. Не надо смотреть на дверь, как на Камазах вот так. Здесь уже как головой вертеть не придется. насосом такое же аналоговая крутилочки дергалки рычаги и так далее аналоговые манометры здесь еще есть цифровые манометры есть такая вот цветовая мачта освещение рабочей зоны шторный отсек такой вот так, это ключи. Это водосборник уже нашего производства. Сделаны под наши полугайки с обратными клапанами. Это вот переходник. 125 на такой нарезбовой. Тут что-то. Да, что вот здесь вот? Что за отсек? Не знаю Потом переведем Узнаем, что здесь Электрическая опасность Что-то такое Потом переведем, узнаем Так, вот тоже Ниша для Гармошек Ну вот тут тоже самое управление Опорами В лестнице. То есть выставление на опоры так, булавочка здесь маечки такие же двух отражательные прожектор так ну и лестница сейчас залезем наверх посмотрим управление управление лестницей. управление подобное три рычага тумблеры и освещение управление лафетным стволом Рабочее давление гидравлической жидкости Это переговорное устройство С вершиной лестницы Лестница здесь 26 метров в высоту Вот тот же сухотроп На вершину лестницы Сасущие рукава подобные Так, вот здесь написано дизель. Это бак вот открывается сзади отсек тоже И она... Тут видно у нас что Опору Лестницы вот Опорно-поворотное устройство Вот привод вот Распределители С электропневмоклапанами Наверное Так, это топливный бак ну, здесь столько же отсеков Примерно На той не было здесь отсеков Были только с той стороны вот, и здесь патрубков побольше с этой стороны выходов вот открывается крышка и нам предстоит нашему взору пожарный насос и водопенные коммуникации всей этой машины вот такие вот водопенные коммуникации Там манометры, проводка вся. Насос вот он не похож на центробежный. По крайней мере не видно. По крайней мере не видно цилиндрической формы вот этой вот круглый как у наших. Вот как бы по сути я думаю вот это насос вот написано хали может быть это фирма производители этого насоса вот там видно какой-то подшипниковый узел крышка крышкой закрытый попробуем сейчас разобраться так вот впускной патрубок вот он большой вот вход насоса да? Привод я не вижу, где привод у него. Вот там где-то должен быть привод насоса. Я не вижу кардана никакого. Вот такая вот машинка классная. К сожалению, прокатиться нам не дадут на ней. Ну, если что, мы пассажирами можем покататься, да? Работает детройт дизель. Раз он двухтактный, у него получается в два раза больше воспламенение топлива, да? И слышится этот звук, как будто мотор работает на повышенных оборотах каких-то, нежели у четырехтактных. Вот он так вот ревет. Но когда он едет машина, он очень приятно звучит. Что еще напоследок хотел бы сказать, что вот такие машины в России, я думаю, в городской застройке будут у нас э, неприменимы, потому что во двор не заехать, лестницу не поставить. Это скорее всего, машина вот создана как пеноподъемник на промышленные объекты, с, с могучим своим лафетным стволом и огромнейшим насосом 80 литров в секунду. Надеюсь, было вам интересно посмотреть Мне самому было интересно посмотреть на эту машину И вообще прикоснуться к такой, не то чтобы легенде А именно к диковинке, что в России американская машина это Я нигде в интернете не видел больше, кроме как в Перми Американские пожарные машины Особенно такие автоцистерны с лестницей и Лестница тут 42 метра Очень хорошая высота подъема Парни тревога Вот Такие вот дела Ну все, всем спасибо за просмотр Ставьте лайки, всем пока